Всем привет, это видео легко смотрится даже без моих комментариев, что самое главное, это рекорд прохождения Припяти Профи на время, то есть мы прошли ее за 29 минут 11 секунд, а как это было, самые интересные моменты только сегодня. Сзади, сзади, сзади балкон. Пацаны, кстати, сейчас есть актуальный способ получить полностью боевое снаряжение на свой новый аккаунт. Регистрируем почту, переходим по первой ссылочке в описании, забираем все подарки и следуем на сайт Warface в корзину предметов. Оттуда-то это вы все и переведете в игру. Все очень просто. Возьми. сразу взрывает я взрываю переживайся да я 14 минут пацаны нормально У Хуя, у меня два. А потом я Я же Я там там будет... <свят> да. Я Блядь, ну, он он может, Стой, пока на бьет, а Я потом Чуть-чуть. Да еще немного. Держи. чуть-чуть. Давай, зажигаем гранки. Да. Готов на 3. Раз, два, выстрел. Попал. На все неравно да. Я так солюсь. Слепа Давай, броня. Давай. Сейчас рев, рев, да? Мы еще три Раз, два, выстрел. Подружная Отлично. Броня... КД броня... Так. Сейчас, секунду, Стой, мне не надо. Причь? Все знаки берем. Да, сейчас. Нет. Я зачем сейчас давай. слепо. В броне дают дают дают дают дают дают Красота, отлично. Красота, отлично. Красота, отлично. Красота, отлично. Красота, отлично. Красота, отлично. Красота, отлично. А 31, а у О, 20... и камуфляжная печенья, да. А второй камуфляж, второй Кто быстрее? Слева у нас победитель прошлого конкурса, но справа еще один интересный ролик. Переходим, смотрим.